Лен, ха-ха, я делал разбор, просматривал все твои видео, где-то полностью, где-то точечно. Потом выяснилось, что я не включил запись, и поэтому сейчас без а, без просмотра просто я это как бы как заключение скажу пару мыслей, пару моментов, которые я как бы вот сейчас пока свежу в голове. Черт, я как увидел. Все, надо, блин, отдыхать. Так. все я как, как как резюме попытаюсь подвести значит смотри во первых во первых классно реально ты я вот второй первый день вот слушал да прям его где-то половина отслушал здесь слушал здесь слушал вот слушал с интересом реально общая концепция общая картинка смотри дорогая моя давай ищи состояние спокойствия посадки, чтобы ты уверенно, спокойно сидела, такое ощущение, что где-то там вот, а вот здесь, во всяком случае, мне кажется, что ты сидел опять не на полном стуле, на краю где-то как-то, и вот прямо ты вперед подаешься, а назад положи лопатки на стул, да, выдохни, выровнися, все нормально у тебя, у тебя прекрасный контент, это раз, значит, уверенно, чтобы ноги уверенно стояли, чтобы все было уверенно, вот, смотрю книжки поставил отлично все нормально вот и а вот чуть-чуть единство сейчас вот заметил камеру чуть-чуть смести чтобы не дверь попадала пусть уже у тебя вот здесь будет вот эта вот общая штука вот значит замедляйся подыши поровнее последи за тем чтобы делать паузы не гнать тему на тему наслаивать Будешь говорить медленнее, соответственно, легче будет формулировать, подбирать слова. Потом, еще такая у меня там была мысль во втором, в первом контентном первый день, за счет чего можно сократить вообще общий объем текста. За счет сокращения объяснительных, объясняющих моментов. Допустим, ты там говорила про строй материала, про стройматериалы строительство дома это кирпич, цемент доски там и что-то еще начало балки какие-то чего-то как-то кирпич цемент я, я не мальчик не знаю что но там много чего надо но суть вопрос не в том что а в том какого качества плюс я вот тут и радую твою как бы, мысль в 40 секунд постарался уложить там 8 секунд да? а в том какого качества если мы с вами дом строим из качественных материалов то соответственно он дольше простоит он дольше прослужит если мы берем некачественные материалы заменители какую-то ерунду устроим вместо цемента на пва клеим кирпич то соответственно он и сыпется постоянно как бы вообще не завалился вот. И вот здесь переходишь к организму, то есть меньше, но выпуклее слова, с акцентами, лучше за счет количества слов сделать паузу. Да? И вот образность какая-то. Вот. У тебя образные образы есть хорошие, посмотрите на это, посмотрите на то. Потом там был пример с возрастом дожития. Вот у меня есть ощущение, что пока мне 30-40 лет, я вообще не думаю о том, что мне будет 55. И рассказывать о том, как это все плохо и что вам там будет хорошо, если уже касаться, то может быть... Вот представьте себе, вам там сейчас 30-40, 25-35-45 лет. А вы знаете, и смотрите, не на основании твоих мыслей, что там статьи... А вот, кстати, по поводу, что молодеют болезни, бла-бла-бла болезни сейчас перескочил за ней болезни вот, на основании исследований таких-то что болезни жутко молодеют помните про америку про химию про питание вот и давайте представим себе вам 55 60 так называемый возраст дожития и по большому счету есть два варианта либо мы с чашкой под, под, под этим местом, нам чаек подносят, мы по дому передвигаемся с трудом. Представили себе такую картинку? Вам хотелось бы так вот жить? То есть в образ. Вот вы хотели бы так жить? А, вы думаете, что вас это не коснется? И вообще все это ерунда, а вон народ бегает. Ну, конечно ерунда, потому что те, кто... На утке лежит, мы с вами не видим. Мы видим только ту бодрую часть населения, которая носится еще по городу и в 60 лет. А опять же статистика говорит о том, что 60% там, или 70% или какое-то количество на уточках и на таблеточках. Наверное, вам захочется и в 50, и в 55, и в 60 лет и поехать куда-то. И пузика нагреть, погреть перед морем позволить себе и с внуками побеситься побеситься вот через образы и ссылка на авторитеты какие то какие то статистику и так далее то есть не ты придумал так что еще посадку я тебе сказал замедляй текст делай паузы отлично вот уже вот здесь смотришь камеру спокойно Волосы, смотри, почти не трогала. Там вот был у тебя момент, где ты что-то начала руки держать возле лица. А то, как ну, какой-то был момент, там, что-то немножко. Немножко засветит. Вытравли, исходят, вот, видишь, сейчас у вот усаживаешься. Усядься уверенно. Вот нога пошла. Да, вот, видишь, смотри, да, ты начала наша... принимать, принимать э, позу свою уверенность и спокойствие, так прими ее сразу, понимаешь, перед включением. как тебе было сразу комфортно не искать ее а ты в ней сиди и в ней уже выходи в эфир из зоны силы из зоны уверенности вот так дверь сказал камеру развернуть ну чуть-чуть просится камеру вниз чуть чуть чуть, -чуть выше и, и наклон а так вообще уже здорово вот так не помню говорил или нет уже все шарики заскакивают а гвоздики по по сюжету хотелось бы увидеть так сказать, как, как они у тебя там выглядят если они вообще в принципе я думаю что есть, Вы посмотреть на них вот по по представлению Длин, по мне так длинновато честно говоря, о, я все при... плюхнулось чем а ты плюхнулась отвалилась еще раз говорю Медленнее, вам не безразлично, вам важна ваша жизнь. Помнишь, да, замена? Пока еще есть время, меняем. Вот так. М -м -м. Медленнее, да? Вот здесь я не совсем понял, куда это. Это уже само представление. Если представление, то, может быть, я не все слышал, но мне, может быть, я вроде слушал. У тебя была хорошая завязка на. Что-то я не услышал здесь про 23 килограмма, там вот про вот это вот хозяйство. Опять же, хочу гвозди посмотреть. Вот видео присылаешь на присылай, пожалуйста, с гвоздями. Да? Это раз, второе. А, э, хорошо бы уже подготовить эти самые э, Первую зажигалочку и вторую зажигалочку. Там, когда у нас э, там тотальное отравление, но там мы поменяли мы. И вот этот, кстати, слайд прислал, Даня не или нет, слади. И здесь эти, когда первый, второй, третий день. Вот эти вещи тоже нужно уложить, было бы хорошо уложить их, дабы их упаковать очень, очень, так сказать, максимально коротенько. Ну вот. И образно. Вот. Потому что там тема и маленькое раскрытие. Тема маленькое раскрытие. Тема маленькое раскрытие. Вот. И опять же про бонусы, чтобы где-то было сказано услышать. Вот это прям можно отдельными кусочками делать. А потом соединять уже в общем. Ну, вроде бы все, Лен, пока. Думаю, так я тебе уже наговорил. Будешь столько времени смотреть на ну его нафиг. Великолепно. Молодец. Ту на тебя. Кстати, смотрел твой отзыв. Благодарю. И, кстати, ты мне подала идею на мини-курс. Я его уверен, что сделаю попозже как подготовка как а, записать отзыв который а, которым будут хвастаться тренера ваш ваш будет хвастаться ваш тренер и смотреть зрителей вот благодарю великолепно давай дружище пиши чего как и хотелось бы узнать твое общее состояние настроение это очень важно чисто на понимать где мы находимся